Всем привет! С вами Ольга Дьяченко и канал Ближе к телу. Девочки, не пугайтесь моего голоса. Я тут немножечко надумала. Приболеть, лечусь усиленно, поэтому сегодня я буду говорить мало, буду показывать ручками. Но нам осталось в принципе несложный этап. У многих я уже вижу, что в Instagram нам присылают свои работы. Девочки садятся и вот когда был второй урок, уже дошивают комбинацию до конца. Так. А я показываю, конечно, заключительный этап. Девчонки, мы очень много уже проходили уроков и учились с вами. Мы знаем, как притачивать эластичную тесьму. Мы ее отрабатывали и на бюстгальтерах, и на трусиках, и где мы только, куда мы только ее да, не притачивали. Есть ссылка на отдельный урок. Дальше. Как изготовить бретели для нашей комбинации, регулируемые, точно так же, как и бретели для бюстгальтера. Тоже есть отдельный урок, пожалуйста, переходите по ссылке, смотрите, все очень доступно и понятно. Сейчас я просто показываю вам этапы дальнейшего изготовления сорочки. Итак, мы с вами ее примерили на прошлом уроке, то есть изготовили юбку, нижнюю часть, прикололи вверх, все на себя посмотрели, так называемый макетик да, у нас получился, и можем заканчивать уже наше изделия. Итак, те, у кого... Кстати, вот мне так понравится это кружево фестонное, я уже пожалела, что его не использовала, но тогда мне нужно было его как-то большее количество докупать на низ комбинации. Но цвет мне очень нравится. Итак, те, у кого э, треугольнички бралета с фестонными краями по бокам, либо с двух сторон и вот сделали рельеф, либо с одной, например, стороны фестона вот по линии декольте, да? а по боковому шву у вас резиночка, тогда вы оставляете эти фестонные края так, как они есть и к изнаночной стороне, мы так с вами уже делали, когда трусики шили да и оформляли вырез декольте у бюстгальтера, мы либо узкую резиночку брали специальную узкую резинку для закрепления кромки вот этой для закрепления фестона, либо если у вас вот такая вот не очень толстая и не широкая резинка для обработки, вы просто ее прикладываете к краю фестона. Вот там, где у вас эти закругления. И настрачиваете. Сильно не тяните. А, но если у вас грудь такая полноватая, то вы, в принципе, можете сделать такое натяжение получше. Ну, тут где-то процентов 5 а, можно взять коэффициент растяжимости. Чтобы, вот смотрите, еще раз покажу. Я попрошу от оператора близко. Вот смотрите. Либо, чтобы небольшое натяжение просто было, либо вот прям совсем чуть-чуть, потому что под тяжестью груди э, резиночка будет натягиваться, и таким образом у вас вот эти вот боковые части и зоны декольте будут э, присобраны как бы нормально, в нормальное состояние. Резинка растянется, и все будет хорошо. Все, про фистон проговорили. Теперь э, те, у кого бролет выглядит как у меня, его нужно обработать с двух сторон. И с этой, и со стороны декольте притачиваю резинку в два этапа. Сначала уравнивая срез со срезом и таким небольшим зигзагом, тоже чуть-чуть натягивая резиночку. Затем я буду отворачивать резинку на изнаночную сторону. С лицевой стороны у меня будут вот такие фистоны. И по лицу буду отстрачивать строчкой зигзаг. Все это с вами мы уже делали не раз, поэтому поехали. Так, заготовили треугольнички нашего бролета. А, дальше, дальше, если а, у вас рельеф, то он остается такой, как есть. Если, как у меня, сборочка, тогда собираем нижний край бролета на сборку, либо закладываем небольшие вот такие вот защипы. Ну, тут у меня небольшой размер груди, поэтому 3-4 защипа по центру этого вот будет достаточно. А, значит, заложили защипы. И к нашему поясу притачиваем, приметываем, потом притачиваем так, треугольнички бролета. то есть это уже следующий шаг, да, последовательность наша. Так. Притачиваем лицевой стороной к лицевой стороне пояса, то есть лицо с лицом, вот так вот я буду да, их накладывать, по центру здесь они у меня совпадают. Я не хочу, чтобы было большое расстояние между. Ну, как перемычки, чтобы не было. Все. И дальше, вот смотрите, можно обметать оверлоком, а можно вот я буду обрабатывать тоже вот этой резинкой. То есть я приметаю треугольники бралета. И полностью верхний край я обработаю вот этой вот резиночкой, чтобы также фестонный край у меня выглядывал потом на лицевую сторону. То есть то же самое, что мы проделывали со сторонами бралета. Сейчас полностью все в чистую это обрабатываю. Когда мы притачиваем эластичную тесьму к верхней части пояса, во-первых, мы закрываем шов притачивания бралета к поясу, во-вторых, мы даем вот эту вот свободу потом в носке. Я специально краила пояс не очень плотно по фигуре, вот, чтобы он прям не сдавливал у меня, ну, так свободно. Вот, и Притачивая эластичную тесьму к верхнему краю, я ее снова немножечко натягиваю, то есть применяю коэффициент растяжимости, для того, чтобы эта резиночка, она меня держала потом этот верх. И так будет комфортно, изделие все равно будет тянуться, при движении будет удобно и чисто. Такая красота получилась, такие ушки. Видите, здесь уже чашка приобретает объем нужный мне. Но у меня небольшой размер груди, этого будет достаточно. Теперь я стачиваю в кольцо. Можно сразу было стачать в кольцо пояс, потом уже притачать резиночку. Но мне так удобно, я все сделаю чисто, аккуратно, обметаю шов. И затем нижний край пояса мы притачиваем к юбочке, обязательно совмещая вот эту серединку, да, чтобы у нас все было ровно. Мы ищем центр верхней вот этой части, мы совмещаем с центром юбки. Ну и, собственно, почти все. Итак, верхняя часть, все, у нас приточалась к нижней. Теперь, пока у меня машина прямострочка, я сделаю бретели, заготовлю их Вы переходите по ссылке под видео, смотрите этот урок Тоже заготавливайте бретели Пришиваем бретели к нашей комбинации И затем я меняю машину на оверлок И обметываю вот тот шов которым я притачивала нижний срез пояса к юбочке и э, думаем, что делать с низом изделия. поговорим об этом. как я и говорила, я обметываю швы, вот эти срезы, нижний срез пояса и верхний срез юбочки. Ну И все осталось решить с низом. Так как у меня гипюр, который не осыпается краями, то я его оставлю как есть. Не хочу утяжелять, не буду его ни обметывать, ни подшивать, ничего с ним делать не буду. Он легкий, я специально посмотрела вот так вот по, ну, знаете, подергала, да? Все это дело, он не осыпается, нормально себя ведет. Я уже с такими, с такими вещами работала, с такими материалами. Единственное, смотрите, специально оставила такой момент. Если есть какие-то неровности, вот при раскрое видите, вот тут хорошо видно на темном фоне, что неровный край, вы можете остановить например, остановить, посмотреть, длина, устраивает ли вас, нет ли каких-то там провисаний вот. и вот эти все мелочи убрать. Все это убрать останавливаем, я оставляю как есть. Дальше у нас будет влажно-тепловая обработка, и этого достаточно. Во всех же остальных случаях, если вы работали с каким-то другим материалом, да, например, это микрофибра. Ну, кстати, микрофибра тоже не сыпется, я бы не стала ее обрабатывать. Ну, допустим, это какой-то атлас, да, шелк. Тогда вы просто делаете кукольный шов на оверлокинг. Это очень просто, легко, быстро. Не нужно заморачиваться с московским швом, потому что московский шов требует больше отдачи. Ну, не знаю, мне кажется, на каждом оверлоке есть, как он называется, ну да, кукольный шов. Перекр переключаете рычажок в другое положение Вот у меня буковка R И все, производите обметочную эту строчку Она получается узкая, тоненькая такая Роликовый шов он еще называется, кукольный или роликовый Все, этого достаточно Я обрабатывать низ не буду Покажу сейчас изделие на манекене Извините, девочки Ах, Комбинация очень прозрачная Я, конечно, себя ее уже примерила за кадром Но очень прозрачная к ней, конечно, нужны какие-нибудь трусики Желательно, знаете, такие, наверное, стринги Все-таки сюда подойдут с минимальным <с набором да? Буквально тут два бантика по бокам, две веревочки и два треугольничка Этого достаточно как раз в этот комплект Поэтому сейчас я делаю влажно-тепловую обработку окончательную этого изделия И показываю его уже на манекене Ну что, друзья, вот так легко и просто мы сшили нашу красивую шикарную комбинацию. Итак, новая, красивая, нежная вещь в нашем гардеробе. В пару к этой комбинации можно сшить красивые, легкие, изящные трусики. А также... В пару к этой комбинации можно сшить халат кимоно Я обещала обязательно в ближайшее время на канале мы что-то подобное Сошьем Не факт, что это будет именно в пару к комбинации ну, По цвету, вот я буду шить да. Но у меня есть красивый гипюр и такой халат в гардеробе мне нужен Поэтому Ладно, не про него речь Итак Сюда я приколола просто бусинку Чтобы показать, что можно Сделать какой-то бантик с длинными такими атласными завязками. Можно такой же бантик какой-нибудь, ну или такую весюльку, скажем так, ну чтобы глаз, знаете, цеплялся за что-то, такой хвостик. Можно сюда вот приколоть, например. Ну да, сделать какой-то бантик с длинными, с длинными такими атласными концами. Все хорошо. Ну, манекен чуть-чуть не соответствует размеру, но на себя примирала, нормально, прозрачно там, где надо, изящно, легко. И вещь получилась вот такая вот интересная Но она правда невесомая из-за того, что гипюр Единственное, я бы, конечно, вместо микрофибры использовала бы вот в другой раз Какой-то легкий атлас или еще лучше шифон Чтобы ну, вот не было вот этого, вот, знаете, чуть-чуть Чтобы не выбивался вот этот непрозрачный блок Хотя тоже получилось очень хорошо Резиночки дают контур Который как раз попадает в тон вот с этими непрозрачными блоками. И вещь получилась интересная. Ну что, друзья, радуемся, радуем себя, радуем своих близких шикарным, красивым нарядом. А с вами была Ольга Дьяченко, канал Ближе к телу. До встречи на следующих уроках.